Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал VFOG российский голос виртуального автоспорта. И мы с вами находимся на немецкой трассе Нюрбург ринг арене 17 этапа онлайн-чемпионата VFOG Back in History. 17-го и, если позволите, пред-пред-последнего этапа чемпионата. Все ближе и ближе у нас развязка битв за титул и Кубок Конструкторов, и если в Кубке Конструкторов... Пока у «Феррари» никак не получается сократить до минимального уровня отрыв от, простите, отставания от «Макларена», то в личном зачете интрига куда более острая, несмотря на то, что на прошлом этапе, точнее, между 15 и 16 этапами на одного претендента на победу в чемпионате стало меньше. Ну что ж, друзья, трасса сегодня – это Нюрнбург-Ринг как я уже говорил в конфигурации современной 2007 года правда вот здесь именно в этой сборке конфигурации конфигурация трассы вызвала некоторые скажем так прения разногласия споры но к этому мы вернемся уже по ходу гонки я думаю будем плавно переходить к результатам квалификации к квалификационным заездам и после чего будем смотреть уже как раз непосредственно гонку. А, ну, для начала я немного расскажу вам о погоде. Дело в том, что... У нас, похоже, будет очередное историческое совпадение. Я имею в виду, что, подобно Гран-при Европы 2007 года, сейчас на трассе в Нюрнбург-Ринге очень облачно. Трасса, непосредственно дорожное полотно трассы сейчас э, сухое, но дождь может пойти в любую минуту. И, скорее всего, по прогнозам, которые давала сама игра перед стартом гонки, он, скорее всего, обязательно пойдет. Э, но, в принципе, скорее всего, сейчас все пилоты будут стартовать на псевдосликах. А, так, о погоде я сейчас сказал. Теперь к квалификационным заездам. А, квалификационные заезды проходили в сухую погоду. А... Ну, не будем, опять же, повторяться, бан... говорить банальные вещи, что результаты неожиданные. Однако, чем они особенно в этот раз? Тем, что они о, достаточно плотные. Конечно, не было такого, как в Индианаполисе, когда между первым и вторым местом на старте было всего 2000-х, но я вам скажу, что в одной секунде позади обладателя полпозиции у нас ни много ни мало 6 пилотов. И, может быть, если для реальной Формулы-1 в этом нет ничего удивительного, то в нашем чемпионате это достаточно редкое явление. А, ну, раз уж я говорила об отрыве в секунду, то теперь, наверное, при... подошло время при... подходить к временам. И уже, собственно, непосредственно результаты, в каком порядке пилоты будут стартовать. На пол позиции Дмитрий семкин который.. На этот раз едет не в одной команде со, со своим предыдущим напарником Ильей Соболевым, едет он за команду Red Bull, я имею в виду Семкина и показал время минут 29 453 четыреста тысячных. Илья Соболев на второй позиции, следом за ним Одна, проиграл ему чуть меньше двух десятых, однако едет на этот раз за команду Вильямс. На третьем месте Юрий Воронов, который третий. Да, третий этап подряд едет на Феррари, стоит впереди своего главного соперника по чемпионату, но об этом чуть-чуть позднее. Вот здесь, друзья, на четвертом месте достаточно непонятная мне ситуация, потому что, ну, в принципе, от того момента, когда идет эта запись, прямо сейчас, уже достаточно много времени прошло с того момента, как вот прошла эта гонка, которую мы сейчас с вами будем смотреть. Все-таки мы смотрим в записи. И поэтому я, честно говоря, уже не помню, забыл я за все это время, почему так происходит. Но что происходит, то а то, что на четвертом месте мы видим стоит Дмитрий Клочков, который показал лишь пятое время. На четвертом месте должен был стоять Ермаков. Однако мы видим, что Ермаков у нас стартует на... Седьмом, получается, месте, да, на седьмом месте. И мне это, если честно, не вполне понятно. Таким образом, все, кроме восьмого места и девятого.. Кто стоял после Ермакова, сдвигается на одну позицию вперед. То есть Дмитрий Клочков 4 За ним пятый, хотя должен был стартовать шестым, Богдан Холошевский, который проиграл 8 примерно десятых времени пол позиции. Это достаточно большой для Холошевского проигрыш. Тем более стартовать позади своего главного соперника Юрия Воронова. Чемпионат, правда, пока очков в личном зачете все-таки у Холошевского немножко побольше тем более мы не знаем что случится в гонке учитывая погоду за холошевским стоит напарник в этой гонке юрия воронова и это отнюдь не дмитрий загоруйко Антон Плешков, который не пришел на прошлую гонку, зато на эту гонку не пришел Дмитрий Загоруйко, который, кстати, должен был быть напарником в этой гонке Холошевского. Причины, по которым Загоруйко не смог прийти на эту гонку, мне неизвестны. И вот лишь как раз седьмым, по, опять же, неизвестным нам причинам, стоит Алексей Ермаков, который, никого особо не удивляя, все еще едет на Макларене. Далее его новый напарник. На этот раз это вовсе не Кирилл Именин, а Никита Богданков, который планирует остаться в Макларене до конца сезона. И девятым питлейна стартует... Кирилл Именин. Почему Спиклайна? Ну, просто потому, что не присутствует на квалификации. А, вот я говорил о плотности. Да, действительно, именно Антон Плешков и Никита Богданков. Это два пилота, которые проиграли Дмитрию Семкину в квалификации более секунды. Время Плешкова минута 30-365 тысячных. Никита Богданков еще медленнее. Минута 31-423 тысячных. Напоминаю еще раз время Дмитрия Семкина. Но, впрочем, вы его увидите на своих экранах. 29, минута 29-453. Вот так. Но это... Были времена в сухую солнечную погоду. Сегодня в гонке, как я уже говорил, вот вот может пойти дождь. И мы переходим к самой гонке, потому что все уже к старту готово. И, в общем, все, что я должен был сказать перед стартом, я уже сказал. Так что начинаем смотреть гонку, стартовую процедуру. До старта остается совсем немного. Это с камерой Ильи Соболева. Да, который пробует состояние асфальта сейчас, но это разрешено до старта. Если при этом успе... пилот успевает вернуться на свою законную позицию. Это не считается фальстартом. Итак, загорается красная гнист светофора. Пошла гонка. Соболев стартует лучше. Семкин на втором месте. Также неплохо стартовал Юрий Воронов. На четвертом месте не вижу кто. На четвертом Клочков. Далее один из Макларонов. К сожалению, не вижу кто. Воронов ударе... Удар происходит между Вороновым. Воронов выносит в зону безопасности Соболева. Соболев достаточно много проигрывает. Но, в принципе, я не вижу каких-либо других изменений. За счет этого Семкин сохраняет лидерство. За ним Воронов. Далее Клочкова разворачивает. И сделает, опять же, один из Макларонов. Это кто же у нас там так прорвался Это Богданков, невероятно За ним Холошевский, которого едва не вынесло на траву Он сбивает несколько конусов Далее Соболев Который, несмотря на свой вынос Проходит Плешкова Точнее не проходит, а удерживает их позади Плешкова и Ермакова Ну и естественно пока что Клочков предпоследний Так как был разворот А последним, конечно же, идет Кирилл Именин Так как он стартовал из боксов а, ну что ж, с этой камеры мы, в принципе, видели, что асфальт пока сухой а, Здесь пока борьбы нет, а вот а, Соболев а, сейчас будет атаковать, видимо, Холошевского. Холошевский, который, ну, пользуясь тем, что не участвовал в переделках, а, прорвался На... сейчас вам я скажу, какое место, потому что сам я уже подзабыл на четвертое получается Да, Соболев пятый И будет пытаться атаковать И посмотрите, они еще вдвоем догнали Богданкова Значит, все-таки <с> Вот здесь вот добав... такая забавная ситуация Три пилота идут очень плотно С одной стороны, как бы сейчас Богданков будет обороняться от Холошевского. А Хлашевский будет его атаковать С другой стороны, Холошевского атакует Соболев И посмотрите Есть контакт не по попытался оттереть в траву, но не выходит. И далеко, далековато камера, и был еще один контакт, мне показалось. Мы покажем все эти повторы вот старта, толчков и в том числе вот этих вот этой вот перетерки между двумя пилотами. Но немножко позже, потому что сейчас, ну, подождем, пока немножко ситуация, скажем так, урегулируется, если хотите. И мне кажется, что кто-то еще поджимает сзади Соболева Там, по-моему, Клочков должен быть Ну нет, он не поджимает, просто идет позади Но в целом, да, он там Я не ошибся А позади него еще, естественно, естественно, и Ермаков Которому удалось э, достаточно далеко позади оставить Плешкова Возможно, у Плешкова возникли какие-то проблемы Да, Плешков едет достаточно медленно ну что ж, лидирует Семкин... А, нет, простите, это был Именин, но ли, лидирует действительно Дмитрий Семкин, за ним Юрий Воронов, далее Никита Богданков. А, Почему-то нам сейчас показали Макларен. Никита Богданков, Илья Соболев, Богдан Холошевский. А, да, Соболев обогнал Холошевского. А, за ними, по идее, теперь идет да, Дмитрий Клочков, Алексей Ермаков. Антон Плешков и замыкает пелетон на Кирилл Именин. Теперь мы переходим к просмотру повторов. С камеры Юрия Воронова. А, стартует он не очень резко, но скорость набирает лучше. Дмитрий Семкина здесь он его проходит. На торможении попытается пройти, но нет. Здесь Соболев. Но возможно он сам виноват, он все-таки достаточно жестко закрыл. Калитку, Может быть, стоило ему немножко левее войти в этот поворот. Тем более, ни у того, ни у другого траектория не была оптимальной. Ну, посмотрим, что там случилось с Дмитрием Клочковым. Это Никита Богданков. Который, видимо, и развернул. Да. Но здесь, может быть, все-таки вина Никиты, потому что... Здесь, может быть, стоило немножко сбавить скорость. Ну, хотя сложно судить, в принципе, и Дмитрий мог не закрывать калитку. Ну, скажем так, это гоночный инцидент. Так, а это с камеры Ильи Соболева, видимо. Вот здесь уже достаточно едва не произошел контакт. И здесь просто, ну, Халашевский закрыл калитку заранее, но Соболев с этим не захотел смириться и предпочел вылезти на траву. Но здесь, скажем, оба пилота виноваты, потому что достаточно грубая жесткая контактная борьба. И вновь. Смотрите, вот здесь траектория совершенно не оптимальна. Можно было уйти вправее, а потом зайти в поворот получше траектории, которая, в принципе, здесь на асфальте обозначена следами резины. Но фашистский намеренно закрывает траекторию, чтобы вытеснить Соболева на траву. Что у него, в принципе, получается, как мы видим. Вот там слева видно переднее правое колесо и спойлер Соболева. И в итоге, в данном случае, Соболев остается ни с чем. Так, а это перед Шиканой НГК, и что мы здесь видим? Что, несмотря на то, что был контакт, в этот раз у Холошевского ничего не получилось сделать, и Соболев прошел его. Но, в принципе, результат этого мы уже видели, так как уже перед э, просмотром повторов мы уже в... знали, что Соболев э, вышел вперед. И посмотрите, Соболев атакует Богданкова, но у него этого не, вых не выходит. И он на траву, но здесь лучшая траектория. И в вновь контакты разворачивает. Холошевский разворачивает Соболева. Впрочем, нет, Соболев сохраняет движение. Но Холошевский ему подмог. И посмотрите, Клочков, Клочков. Там же. И я не знаю, что с машиной Соболева. Но у Холошевского явно теперь отсутствует переднее антикрыло. Это значит, что в самом начале гонки ему придется ехать в боксы. Таким образом, гонка для Тора Росса начинается плохо. Далее, посмотрите, уже поджимает Алексей Ермаков. И, скорее всего, придется его пропустить. Мне показалось, что там с Рено было что-то не так. Нет, Рено на месте, может быть, просто был небольшой лак. Ну, может быть, такого типа, как мы видели у Никишина на Гран-при Китая и... Uh, вот, в Венгрии одну гонку назад И как подпрыгивает Соболев на поребрике в Шикане Очень опасно, но, видимо, с машины у него, тем не менее, после этих всех инцидентов все в порядке И мы краем глаза там буквально видели, что действительно uh, Тора Росса, пропустив Макларен, едет в боксы uh, А это значит, что не считая Плешкова и именина Халашевский сейчас позади всех Воронов нет, все-таки не настолько он подобрался к Семкину, чтобы можно было говорить о какой-либо атаке. На третьем месте идет по-прежнему Богданков, которого пока борьба Холошевского и Соболева временно избавила от прессинга. Сейчас Богданкова никто не атакует, но в принципе, в принципе мы видели, что... Судя по его скорости, это пока что временное явление. А, а на четвертом месте Ермаков. Он прошел. Ну да, мы видели, он прошел Соболева. Но как он прошел Клачкова, мы, если честно, видимо, с вами все же пропустили. А, блоки... Была блокировка колес на торможении у Соболева. Мы видели, пошел Дымок. Однако он держит позицию. Дмитрий Клочков его пока атаковать не может. Uh, да, действительно, вышел после ремонта из питлейна Холошевский впереди непосредственно Плешкова и его не пропустил. Uh, достаточно непонятно мне, если честно, почему Плешков сейчас едет так uh, медленно, почему он не в состоянии догнать um, остальных пилотов. И посмотрите, даже Холошевский сейчас от него уходит просто ну, как отстоящего практически. Uh... Можно было бы даже сказать, что Именин догоняет Плешкова, но Именин сейчас немножко в другой части трассы. Хотя, на самом деле, не так уж и далеко. Может быть, действительно догонит. И все таки мне показалось... Да, Лаги есть у Клочкова, но мне показалось, что все таки он сейчас немножко подобрался к Соболеву. Может быть, будет атака? Да, на всякий случай вправо пытается уйти на траекторию. Выходит... Нет, не на траву, но был очень близок к этому Соболев. здесь, несмотря на то, что может быть по чистой скорости проигрывает Дмитрий Клочков, он все-таки может быть... Все-таки он может быть имеет шансы какие-то пройти Соболева. Кстати говоря, вот знаете, пока говорил там о трассе, о стартовой решетке, о результатах квалификации, как-то забыл упомянуть, что Дмитрий Клачков, между прочим, дебютант этого этапа. И вообще чемпионата в целом. Так что... Ну, правда, наверное, вряд ли какие-то высокие позиции в личном зачете его ждут, потому что все-таки э на пред предпоследнем этапе дебютировать это, может быть, не самая э хорошая затея, если речь идет о заработке очков. Но, э в принципе, чисто для удовольствия, для, так сказать, получения удовольствия от вождения, может быть, посмотрите, уже вот, вот этот вот поворот... Э вот эта петля, э, вот уже практически прошел. Э, с, как отстает э, Плешков от Холошевского, я вот к чему. Э, и да, вот только сейчас Плешков здесь приезжает. И может быть действительно Кирилл Именин догоняет Плешкова, но все-таки медленно. Дмитрий Семкин по-прежнему лидирует, напарник Именина. Но как раз забавная ситуация. Э, команда Red Bull впервые сейчас выступает в чемпионате... После преобразования в Ягуар, да, Ягуар был в Китае, это был Евгений Баринов, но с тех пор в США и Венгрии Рэдбул на старт не выходил, и сейчас это происходит впервые. Здесь, что интересно, лидирует Red Bull и замыкает Пелетон тоже Red Bull. Но мы не видим позади Юрия Воронова, возможно... Да, он, он сейчас сильно отстал. Возможно, была какая-то ошибка в исполнении Юрия Воронова. Да, как-то вот в этом повороте как-то нервно очень прибавлялся газ. Открывался дроссель, но... А Богданкова догоняют, там явно... Uh, да, его догоняет, во-первых, собственный напарник, во-вторых, uh, Соболев и Клочков, который Соболева атаковать перестал. Uh, далее. Как от них от всех. Ну, достаточно. Uh, сильно от них отстает Холошевский. Uh, и вот знаете, друзья, раз у нас сейчас на трассе никакой непосредственной борьбы нет. Uh, камера прохождения первого поворота Юрия Воронова. И вот как раз можно поговорить, пока отвлечься на тему, на такую тему, как вот именно связанную с трассой. Дело в том, что вот мы с этой камеры видим, что там маячит, маячит позади Соболев. А трассы? Значит, трассы очень многие были недовольны. Дело в том, что, несмотря на то, что Алексей Апарин ушел из чемпионата, он сделал такую свою финальную прощальную сборку сразу на три этапа. В Венгрия, прошедший этап, нюрнбург текущий этап, и следующий этап в Бразилии. Но выпустил сразу тройную, и, значит, возможно, были какие-то ошибки, недочеты. Мы видим, что Ермаков вплотную подошел к Богданкову. Возможно, скоро будет атака. И когда пилоты, в общем, начали, прошли Венгрию, стали тренироваться перед Гран-при Европы, в общем, многие пилоты высказывали недовольство вот этой трассы. Дело в том, что трасса это по словам, по крайней мере, Алексея Парина, представляет собой конверсию, то есть, ну, грубо говоря, вставку преобразования из одной игры в другую, конверсию из другой немалоизвестного гоночного симулятора, из другого симулятора R Factor. То есть трасса родная, если так можно выразиться, дефолтная, которая просто в Air Factor называется Newburgh, сделана фирмой Изи. И дело в том, что пилоты были недовольны двумя вещами. Во-первых, хотя вот здесь, может быть, все-таки зависит скорее от физики машины, чем скорее от трассы. И были, во-первых, не, недовольны просто жуткой, жутким износом резины в сухую погоду. Да, вот какой лак был у Кулачкова. А Ермаков уже начинает первые попытки атаки. И, надо сказать, ну, пока для начала неплохо выходит. А, так же, как и Клочко вплотную подобрался к Соболеву. А, далее, опять же, если возвращаться к проблемам. Вторая проблема, вот, я думаю, с этой онборд камеры вам будет прекрасно видно, что по бокам от трассы, ну, в большинстве... В большинстве зонах располагаются вот эта текстура травы и зеленая, и местами это гравий, песок. Вот сейчас, например, слева. А пилоты жаловались, некоторые, не все, что вот такая текстура Соболев немного срезает, и за счет этого немножко увеличивается отрыв, а Ермаков продолжает попытки атаки. Вот сейчас, вот сейчас такая атака может завершиться успешно. И да, в первый поворот входит. Но пытается перекрещивать траектории Богданков. И у него это не выходит. Алексей Ермаков третий. Ну, а вот Дмитрий Клочков обогнать Соболева пока не, не может. Сокращается расстояние. Всю эту группу активно догоняет Богдан Холошевский. И. Китил Именин обошел. Антона Плешкова. Антон Плешков последний сейчас. А, ну, в общем-то, достаточно так быстро он этого сделать не мог. То есть, опять же, либо у Плешкова возникли какие-то проблемы, например, разворот, либо он побывал в боксах. А, вот здесь немножко пропылил Дмитрий Семкин, но вроде бы он отрывается от Юрия Воронова. Там примерно 10 секунд. А, вот как раз Юрий Воронов очень был сильно недоволен в целом сборкой. А, и вот а, о чем была речь про траву и гравий, то, что вот, например, вот сейчас подпрыгивает на поребнике с анборд -камеры, видно, что э, эта текстура вот, травы и гравия, они достаточно, ну, если так можно выразиться, пестрые, и э, они мешали некоторым пилотам э, достаточно, в чисто зрительном плане, они, как бы, если можно сказать, своей четкостью и резкостью, ну, можно сказать, влияли на зрение и... Э, или по глазам, если вы мне позволите такое предложение, и действительно с этим можно отчасти согласиться, но а, с другой стороны, а, некоторые пилоты говорили, что да, такое есть, но это им абсолютно не мешает. Другие пилоты на это жаловались. Юрий Воронов, глазами которого мы сейчас смотрим на эту трассу, смотрели. Он вообще был просил Богдана Хлашевского, как единственного оставшегося организатора, сменить трассу сборки, чтобы пилоты еще раз скачали другую, нормальную, с его точки зрения, версии трассы. Не только по уже указанным причинам. Сейчас Богданкова, видимо, будет атаковать Соболев. Он также указал, что вот, вот эта зона, вот посмотрите, вот, которую вы сейчас, в которую сейчас вошли вот пилоты, вот этот поворот направо, вот вся эта петля, которая... Закончится вот приблизительно в следующем повороте В S Audi, Audi S Вот здесь вот, Весь этот сектор вот в виде этой петли В данной трассе он немножко южнее, чем надо на самом деле Вот Как э, Юрий Воронов это доказал, на самом деле очень просто Он взял э, схему трассы а С официального сайта Формулы-1 проходит Проходит Илья Соболев, видимо Макларен, Никита Богданкова да, здесь контратака, конечно, может провести контратаку, но нет, он этого не делает. Но у нас где-то позади далеко остался Клочков. Клочков, видимо, был в боксах. Очень сильно отстал, я не могу по-другому это объяснить. И уже достаточно близко, где-то в 7-8 секундах позади. Теперь уже Богданкова холошедский, но он и его сейчас обгонит, потому что Богданков в боксах. Более того, там еще один, по-моему, да, и Ермаков тоже в боксах. Двойной пидстоп в Макларене. Богданков будет вынужден ждать. И он ударяет, он ударяет своего напарника. Видимо, он его не видит, я понять не могу. Да, вот мы в чемпионате никогда еще не видели вот таких двойных пидстопов. И сейчас мы, собственно, его увидели. Но неаккуратно правил его Богданков. Можно было остановиться чуть поодаль своего напарника. Скорее всего, это помешало больше Ермакову теперь. А Плешкова уже проходит на круг. Или это Воронов? Нет, это Плешков. Его прошел на круг Дмитрий. О, Илья Соболев, простите. И Плешков идет по-прежнему последним. А, вернем, вернемся вот к этому, скажем так, эксперименту а, Воронова. А, посмотрите, а Холошевский прошел, значит, Клочкова, и за счет пидстопов прошел оба Макларена. И он теперь вновь четвертый. И это после своеобразного провала чуть ли не в самый низ пилитона. А, Воронов э, взял официальную схему. Ну, схем под схемой, я понимаю, в данном случае чисто... Вот, схему, грубо говоря, схему дорожки асфальтовой, по которой пилоты едут. То есть кольцо, чисто кольцо. Контур трассы. А, взял официальную схему с официального сайта формула 1 а, Взял... Э, ну, просто вошел в офлайн тренировку Которая, естественно, допустима Проехал круг по трассе Вот как раз по этой, которую вы сейчас видите Просто проехал круг Там, в общем-то, не суть важно на какой скорости А Клочков... А, ну да, естественно, Клочков Хотя, впрочем, нет Клочков обошел оба Макларена за счет раннего пидстопа это интересно, друзья. Мои. Семкин по-прежнему лидер. И вот, но... А, нет, простите, это не тот поворот, совершенно другое место трассы. Мне показалось, что это выход из шикана. И а, едет в боксы Дмитрий Семкин, но это, конечно же, не так. А, вообще что-то рано слишком для пидстопов, мне кажется. Все-таки еще до 1/3 дистанции еще далеко-далеко. Хотя пока тактику может еще теоретически сломать дождь, но дождь еще пока не начинается. Вернемся опять же к Воронову, который сейчас на ваших экранах Вот, проехал круг. И после того, как он этот круг прошел, он открыл телеметрию. В этой телеметрии, в одном из экранов, ну, те, кто пользуется телеметрией, знают, что там множество различных экранов и данных. Он просто взял скажем так, тот с того экрана взял ту контур, по которому он проехал. То есть, тоже получился своеобразный контур трассы. И он просто элементарно программой, видимо, фотошопом, наложил один контур на другой. То есть, наложил контур того, как он проехал по этой трассе, на реальный контур трассы. И получилось, что вот тот как раз сектор, вот эта петля, в которую он сейчас войдет после этого поворота, она немножко сдвинута южнее, чем она должна быть на самом деле. И получалось, что как бы трасса не соответствует а, Вот не могу понять, это он Семкина сейчас догоняет или именина на круг? Да нет, похоже, что Семкина. Да, действительно, немножко взвинтил темп Воронов Интересно, чем это объясняется А... Халашевский третий! Вот так номер он прошел Соболева. И что, Соболев тоже, что ли, был на пидстопе? А почему? Друзья, потому что трасса влажная, посмотрите. Начинается дождь. Немножко, пока нет шлейфа брызг, но влажная, посмотрите. Две, вот, колея, колея остается на асфальте. Вот почему пилоты начинают заезжать в боксы. У нас медленно, медленно, но верно начинается дождь. Соболев, впрочем, за счет более позднего пидстопа позицию утратил только по отношению к Холошевскому. И... Да, сейчас траекторию уже видно не только сонборд камеры. Идет дождь. Э -э Точнее, он пока начинается. Он пока достаточно не сильный. И, и пока на данный момент э хочется, ну, так сказать, сказать о позициях. Напомнить, лидирует Дмитрий Семкин. Юрий Воронов достаточно близко к нему подобрался. Но на самом деле он в этой гонке был уже ближе. Но в какой-то момент он отстал. Достаточно серьезно. Теперь опять начинает приближаться. На третью позицию пробился Богдан Холошевский. На четвертом месте Илья Соболев. Прямо за ним Алексей Ермаков. Далее Дмитрий Клочков, который прошел таки Никиту Богданкова. На предпоследнем месте Кирилл Именин, который стартовал из боксов. И на последнем месте Антон Плешков. Вообще. Как-то, я бы сказал, да, вот здесь видно, дождь идет. Достаточно медленно, мне кажется. Едет сейчас Кирилл Именин, все-таки не будем забывать, какую сенсацию он сотворил на прошлом этапе. Вообще о прошлом этапе тоже стоит рассказать, подвести, так сказать, его итоги. Там есть еще о чем рассказать, помимо того, что мы обсуждали на сам, самой записи этого этапа. Потому что, вот, например, ситуацию, если помните, мы такую с вами обсуждали, как ситуация со Степаном Липуновым. Он сейчас здесь, в этом этапе не участвует вообще. И, собственно, это потому, что за свои злодеяния он получил дисквалификацию. Причем здесь речь идет не только о том, как он вынес Ермакова на, в дебюте гонки, но и о его многочисленных непропусках на круг, за которые он, оказывается, получал э, многочисленные стоп н -го. Однако он объяснял, что э, кроме синих флагов он не видит. Ух ты! Ведет, ведет Семкина. Но Воронов его не обгонит. Воронов на стопе. Воронов, видимо, заехал сменить резину. И за счет этого, посмотрите, его обгоняет Халашевский. Uh, да. Видимо, здесь сейчас в такую погоду тактика более раннего пидстопа берет верх, потому что Халашевский заехал на пидстоп вообще раньше всех намного. Правда, он был вынужден это сделать по причине uh, того, что он сломал передний спойлера Белью Соболева, но с другой стороны... Uh, с другой стороны, если сейчас, может быть, такие пилоты, как Воронов, может быть, Соболев, они сейчас, может быть, поставили промежуточную резину, мы этого, к сожалению, не увидим. Напоминаю, что когда мы смотрим повторы в формате VCR в игре F1 Challenge, к сожалению, игра не отображает резину по текстуре, то есть даже если пилот на самом деле одевает дождевую резину, мы все равно видим текстуру слика или псевдослика. Поэтому мы можем лишь гадать честно, на какой резине едут пилоты. Но, с другой стороны, мы точно сейчас знаем, почти точно, что Калашевский едет на псевдослике, потому что все-таки в тот момент, когда он заехал на пидстоп, чтобы сменить антикрыло, смысла одевать промежуточную не было вообще. С другой стороны, может быть, как раз этим объясняются вот достаточно ранние пидстопы, не только дождем, потому что все-таки сейчас асфальт не настолько мокрый, чисто теоретически, правда, неизвестно, будет ли проигрыш промежуточной резине, все-таки сейчас можно еще ехать на псевдослики. Но, с другой стороны, если свойства физические, физика, так называемая, дождевой резины была взята, если мне память не изменяет, из так называемых родных дефолтных сезонов, то а, вот а, физика резины здесь... А, а это, это Семкин. А, так Халашевский лидер! Вот что оказывается. А, значит, Семкин тоже побывал на пидстопе. А, вот это да. Это с, получается с пятого места на третье. Или, нет, на четвертое. С четвертого на седьмое. Да, получается так. А теперь лидеры. Вот так. Прорыв. Но. Опять же, сейчас, скорее всего, на псевдослике едет Хлашевский. Так, ему... Таким... Ааа, -а -а, Воронов обогнал Сёмкина. И мы это пропустили, глядя на Хлашевского. Здесь, наверное, все таки стоит посмотреть повтор. Потому что это, видимо, был обгон реальный. А, давайте, действительно, посмотрим повтор. Да, он очень близко к нему подобрался. Наверное, Сёмкин едет медленнее в, в дождевую погоду. Да, просто воспользовался преимуществом по скорости. В последнем повороте Кока-Кола сейчас был Воронов, только сейчас э, из этого поворота выходит Семгин, а на Семкина наседает еще и Ермаков. Вот что интересно. Ермаков, который э, в этот раз уже полностью оправдывает э, так сказать, знание... звание, простите, нового. Лидера команды Макларен. Так, все-таки Алексей Апарин покинул команду и чемпионат. А, с другой стороны, все-таки, э, периодически. И, посмотрите, проходит, проходит. И нет, нет, не сразу, не сразу. А, но Семкин заходит широко и а, может быть попробует контратаковать, но нет, контратака у него не выходит. Таким образом, буквально за считанные круги, Семкин с первого места откатывается на четвертое. А на пятом... Стоп, а что на пятом месте делает Юрий Воронов? Вы знаете, Юрий Воронов, похоже, побывал в боксах. Как это парадоксально бы не звучало. Проблема у Богданкова, кстати. Воронов, видимо, вновь был в боксах, потому что... Или здесь какая-то ошибка, потому что лидирует. Да, и Минин вновь последний, видимо, был в боксах. Вот Халашевский лидирует. Нет, Воронов второй, действительно была ошибка. Воронов второй. Он никуда не откатывался и пока в боксах был только один раз. Все правильно. А, третий, да, действительно, Алексей Ермаков, как он уже оторвался от Семкина. Семкин действительно не справляется с машиной в таких условиях, не может вести ее по трассе быстро, а вот э -э, Богданков уже действительно не справляется. А, Почему-то вновь позади Богданкова Дмитрий и Клочков. Но вот он как раз мог еще раз заехать в боксы. Хотя, с другой стороны, он был там совсем недавно. Но, может быть, в тот момент он еще не одел промежуточную резину, а сейчас поспешил это сделать. И видим, что непосредственно капель, капель падающих становится больше, но асфальт сыреет достаточно медленно. Поэтому даже сейчас условия непосредственно на трассе, я бы сказал, лучше, чем в прошлой гонке. Кстати, тоже была ошибка, на самом деле, последний по-прежнему Плешков. Возможно, вот в самой игре, которая сейчас нам демонстрирует повтор, может быть, у меня какой-то глюк произошел временный. Из-за чего вот, именин стал последним, а Воронов, например, стал э, четвертым. Так что вот, мне кажется. Это был глюк, а сейчас все показывается правильно. Холошевский лидирует, позади него Вот здесь никого Нет, нет, там что-то красное мелькает Это скорее всего Это не Воронов, это может быть Плешков Да, это Плешков И, видимо, на второй круг его уже обошел Холошевский А скоро это предстоит делать Воронову Да, действительно Я, в общем-то, достаточно правильно сказал Нет, с этой камеры как-то не очень шел звук не очень правильно. Вот Ермаков на вашей позиции, на ваших экранах, э, пилотирует свой Макларен. Кстати, вот э, достаточно интересная расцветка шлема. Она, в принципе, такая была уже на прошлом этапе, но мы, к сожалению, не успели на нее посмотреть, как раз потому, что благодаря Степану Липунову Алексей Ермаков выбыл из гонки. Этот шлем рисовал э, Богдан Холошевский для Ермакова. И здесь этот шлем представляет собой интерпретацию шлема Дэвида Кухарда, но не синий цвет шотландского флага, а черный. Видим, этот шлем не является точной копией, но достаточно сильно по своей стилистике напоминает шлем Дэвида Кухарда, который он использовал на гран-при Японии 2007 года. Там тоже была, можно сказать, такая траурная раскраска. Она была, правда, приурочена к гибели, Колина Макрея А вот здесь Скорее всего черный цвет символизирует Уход Алексея Парина, Ну мне так кажется Я точно не могу вам этого сказать И этот шлем оптимизирован, Ну там, я имею в виду Всякие различные логотипы, спонсоры Под, естественно, Макларен 2007 года в принципе, да, больше мне здесь, наверное, сказать не о чем. Юрий Воронов по-прежнему использует свой старый шлем, который он использует в Гран-при Германии 2001 года. У Холошевского расцветка та же, что на прошлом этапе, но это достаточно новый вариант по сравнению с Индианаполисом. Там тоже был такой черный траурный цвет, непонятно, правда, в честь чего, потому что парень там тогда еще был. И я бы не сказал, что все-таки у Холошевского не так много поводов горевать об опарине, чем у Ермакова. А после Индианаполиса появились просто элементы стилистики призывающие шлему Вит Антонио Льюци, на машине которого второй этап подряд едет. Холошевский. Вроде почему-то звук пропал. А дождь все сильнее, друзья, вот уже и шлейф брызг достаточно отчетливый появляется за машинами, и Юрий Вородов пока все-таки не так быстро, как мы думали, приближается к моменту, когда ему будет пора обгонять Прескова на второй круг, а там уже и достаточно близко Алексей Ермаков на своем Макларене. А, далее. А, ну, опять же, возвращаясь к теме шлемов. А, Никита Богданков здесь использует стандартный шлем Льюиса Хэмилтона. А, а, у нас почему-то, опять, наверное, какой-то глюк, потому что сейчас вновь почему-то Алексей Ермаков числится позади Никита Богданкова. Лидирует вообще съемки. Просто какая-то ерунда. А он не лидирует, он четвертый. Вот сейчас все нормально, потому что. А боксов, посмотрите. Но вот сейчас -то он точно должен поставить промежуточную рензию. Ну а, С другой стороны, это значит, что временно... Да, Юрий Воронов выходит в лидеры. А, и он только что обогнал Плешкова. Но это обгон на круг. Думаю, здесь не имеет смысла смотреть повтор. Тем более, что никаких коллизий между ними не произошло. Это странно подпрыгивает машина Холошевского. Но это не проблема на пидстопе, ибо он приспокойно с этого пидстопа уезжает. но <соединяем> его едва не обогнал Ермаков, но Ермаков сам заезжает в боксы. Правда, вот здесь не вполне понятно, зачем. В принципе, промежуточная резина должна была держать достаточно долго, но, может быть, он ее тогда и не одевал. <соединяем> Позвольте, Никита Богданков тоже в боксах. <соединяем> просто как-то совсем синхронно пидстопа у Макларена. Поэтому сейчас позади у Хлашевского, но перед... Ермаком едет Дмитрий Семкин, у него тоже впервые, нет, не впервые, а... ну, тут вообще, знаете, на прошлом этапе, когда он ехал за Хонду, там был шлем с российским триколором, и вот на верхней части, если эту часть, вот вы мне, если позволите, я ее буду называть а, таким лбом, потому что это, такой, вот, находится наверху шлема, можно сказать, макушка, и такая круглая часть, и там а, находился российский герб, кукловый орел. Теперь у Дмитрия Семкина шлем, который на самом деле намного сильно отличается, он черный с красными полосками, а на вот этом лбе часть, которая такая круглая, красная, с красной звездой, которая напоминает один из вариантов шлема Себастьяна Феттеля в 2009 году, Алексей Попов назвал этот шлем красноармейским, может быть он в чем-то прав. Илья Соболев, несмотря на то, что выступает за команду Williams, использует практически копию шлема Себастьена Бурде. Который, собственно, как мы знаем, выступал в команде Торо и все символик, Red Bull и Торо Россо на этом шлеме сохраняются. То есть, как бы в плане логотипов и спонсоров немножко не совпадает. Ну, Дмитрий Клочков дебютант, он ездит на машине Джан Карло Физитела, все стандартно. И кто у нас остается? Вот очередной лак у остается Кирилл Именин. Но Кирилл Именин, в принципе, своих шлемов никогда и не использовал. То есть здесь все стандартно. Марк Вейбер. А, вылетает, правда, на выходе из этого поворота в гравий. И за счет этого к нему подтягивается Юрий Воронов, чтобы обогнать на второй круг. А, Плешков. Ну, он использовал свои, собственные шлемы в 94-м, 95-м. Потом он это делать, в принципе, перестал. Вот выносит, да, на зону, б... зону безопасности Кирилла Именина, и он пропускает а, с машиной. Что-то пока он не справляется. Подождите, а ведь... <связывая> вот что интересно, ведь если Воронов-то обогнал на круг Именина, то Плешков-то его сейчас может обогнать за борьбу а, в борьбе, за позицию. Правда, позиция пока всего лишь на всего девятая и восьмая, последняя, предпоследние в этой гонке. Посмотрим. Пока намека на, на атаку нет. То если Именин будет так дальше ошибаться, то все возможно. Воронов в боксах. Юрий Воронов едва обогнав на второй круг Именина в боксах. Холошевский успеет его пройти. Холошевский проходит его. Да, вот мы его там видели с камеры Ворнов и как ведет Ворнов при выключении лимитатора. С другой стороны, может быть, не в предыдущей гонке, но в одной из предыдущих до этого гонок мы точно говорили сами, не раз обсуждали, что Юрий Ворнов, в общем-то, проводит гонки без так называемого тракшн контроля. Таким образом, сейчас Семгин пока что временно сохраняет третье место. На четвертом месте Ермаков, но он достаточно близко. И мне... Нет, мне это показалось за цветовой гаммы Болиды -Велинс. Мне показалось, что Илья Соболев едет без переднего антикрыла, но это абсолютно не так. На пятом месте Никита Богданков, на шестом Дмитрий Клочков, на восьмом Китлеменин. И идет борьба с Антоном Плешковым. Видимо, мы дождемся продолжения этой борьбы. Вот знаете, что сегодня брак по звуку идет с некоторых э онборд камер. Честно говоря, не вполне понятно почему. А это камера, которая установлена чуть позади переднего спойлера Богдана Холошевского. То есть его Тора Росса. А это Юрий Воронов. А В общем, пока что позиции не меняются. Дождь усилий. Ну, не то, чтобы не сказать, что он усиливается постоянно, но усилился по сравнению с тем, что было несколько минут назад. Гонка минула одну треть. Одна треть гонки позади. Ну, возможно, она теперь будет немножко дольше развиваться, чем до этого, потому что все-таки в самом начале гонки дождя не было, а Ермаков начинает подбираться к Дмитрию Семкину. А возможно, атака. Но здесь-то вряд ли. Да, здесь пока атаки не будет. Да, по-прежнему пятым идет Соболев. Шестым. Да, пока в задней. Нет, простите, грубо. Но ну, не в задней части. Плешков пропускает Холошевского в очередной раз. Да, он уже Именина отнюдь не догоняет. Именин перестал ошибаться. Именин перестал ошибаться, и Плешков вновь начинает проигрывать Рэдбулу Кирилла Именина. Вот который сейчас на ваших экранах был достаточно недолго, потому как сейчас на ваших экранах а, Дмитрий Клочков. А, Клочков, который сейчас идет на седьмом месте. А, ну что, в принципе. Да, вот очередной лак. И мы видим, что продолжает движение. А, да, в пятом по-прежнему Никита Богданков. В четвертом тогда получается вес Соболев. Нет. В пятом Соболев. Плешков в боксах. Да, здесь получается... Вообще-то здесь неправильное распределение боксов команд, потому что у Феррари-то как раз они должны быть едва ли не в самом начале. Богдан Холошевский лидирует на Торе стартовав с 5-го на деле и 6 по результатам квалификации места. Вы знаете, друзья, сейчас я вам не могу вообще сказать никакого, ни малейшего понятия не имею, почему Алексей Ермаков оказался на старте позади, и что там вылетает Red Bull. Это, скорее всего, Кирилл Именин, и, естественно, он очередной круг Холошевского пропускает. Но, знаете, давайте вот так вот условимся, на следующей, следующей записи, когда мы будем смотреть предпоследний этап Бразилии, я вам обязательно сообщу, как Алексей Ермаков оказался на стартовой позиции дальше, чем должен был быть на самом деле, здесь, на Нюрнбург-Ринге, и, в общем-то, сообщу эту причину вам, потому что это достаточно необычно. Возможно, просто банально сервер ошибся при расстановке. Дело в том, что когда пилоты уже догонки стоят остаются щит... буквально считанные минуты, работает сессия так называемая вормап. И на ней сервер должен расставить пилотов в том порядке, в котором они закончили квалификацию за день до этого. Когда сервер заканчивает эту процедуру, дается старт по команде организатора. Возможно, Антон Плешков, который сервером является на этом этапе, возможно, просто, ну, слегка ошибся. В принципе, такое а, вполне может быть. А, Дмитрий Семкин сейчас тоже, может быть, а, обгонит... Да, там Юрий Воронов спустя некоторое время после своего пидстопа обогнал вновь на круг Антона Плешкова. То же самое скоро, может быть, сделает Дмитрий Семкин. Атака Алексея Ермакова на Семкина слабла, вот зато вокруг, позади Ермакова вновь начинает в его зеркалах вырастать бело-голубой Вильямс Ильи Соболева. Или Соболева, который стартовал вторым и, может быть, во время квалификации допустил какую-то ошибку, потому что, в принципе, если мне память не изменяет, на практике показывал время побыстрее. Не только в принципе он там лидировал, но и э, вообще ехал быстрее, чем время э, Дмитрия Смкина, время полупозиции. Но, ну, возможно, там какая-то тривиальная ошибка. А, Никита Богданков едет, получается. пятым, пятом, да, шестым. Или нет. Шестым. Шестым. Э, пятым э, пятом был Гермаков. Нет, простите, совсем запутался. Соболев был пятым. Да он и сейчас пятый. Ермаков ближе подобрался к Семкину в борьбе за третье место. Ближе, чем несколько минут назад. Но пока конкретных атак здесь не происходит. Гонка приближается к середине. Вот здесь, ну, в принципе, можно сказать, вот как, как в воздушном бою. Здесь все чисто. Вот позади Плешкова ехали два пилота. Нет, три. Это как раз была группа Семкин, Ермаков, Соболев. Эта группа стала достаточно плотной, потому что Ермаков еще чуть ближе подобрался к Семкину, и сейчас будет его, скорее всего, атаковать, но и Соболев там не дремлет. Нет, вот здесь он слишком широко выходит на поребрик. А получится ли здесь атака? Потому что из Кока-Колы, вот странно, честно говоря, почему не получается атаки здесь у Алексея Ермакова, потому что а, вот здесь атака будет, скорее всего, нет. А, потому что из поворота Кока-Кола Ермаков вышел значительно лучше. А, в первый поворот он тоже вошел сейчас намного лучше Семкина, но Семкин перекрыл траекторию. Соболев пока занимает выжидательную позицию и не атакует. А, непосредственно атаки нет. Но вот здесь, наверное, будет атаковать. Нет, здесь тоже пока ни у одного из двух атакующих пилотов. Атаки не выходит. Вот, вот, вот здесь. Вот здесь едва не вышла атака. Точнее, но так-то она была, она едва не стала успешной.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 Таким образом, двойной обгон, сразу два пилота прошли одного и при этом сами, правда, в позициях не поменялись Но Семкин вот здесь, э, простите, не Сёмкин, а Соболев пытается обойти здесь И это у него получается, все таки Ермаков здесь не лезет на и Предпочитает в данном случае, в этой шикане НГК пропустить Может быть, нет, контратаки в Кока-Кола не будет Да и заходит он как-то немножко не по той траектории Таким образом, меньше чем за один круг выигрывает сразу две позиции Илья Соболев и становится третьим. Ермаков обогнал, но пропустил и как бы сохраняет четвертое место. А вот Семкин потерял сразу два места и это, друзья, обладатель полупозиции. Позади этой группы достаточно, ну, примерно в одной третьей круга идет Никита Богданков. Его вообще-то начинает догонять Дмитрий Квачков. Подбирается постепенно ко второму пилоту макларена а, И у нас, может быть, это опять глюк, потому что Плешков числится впереди Кирилла Именина. Кирилл Именин вновь едет последним. И на глюк это уже не похоже. Да, между ними не так уж много расстояния И действительно похоже Кирилл Именин, но все-таки позади сейчас действительно. Лидирует по-прежнему на Натора Росса. И как далеко сейчас Юрий Воронов, но, в принципе, мы помним, он заезжал в боксы ä, еще раз. Поэтому вот пока что по пидстопам, по количеству пидстопов. Пидстопов и, скажем так, по. Э, скажем, если так можно выразиться, по э, оптимальности моментов для совершения этих пидстопов. Воронов пока Холошевскому проигрывает и, возможно, уже отыграться не сможет. С другой стороны, если э, он и приедет. Э, они сейчас вдвоем приедут в таком же порядке, то э, Воронов э, проиграет всего лишь два очка. Э, и конечно сложно, но теоретически еще будет возможно отыграться. Э, кроме того, не будем забывать, что в предыдущих трех этапах Холошевский доехал всего один раз. Э, Потому что в Китае и Венгрии его постигли дисконнекты. То же самое, в принципе, может случиться и здесь. А, с другой стороны, эти дисконнекты были через раз. Конечно, может быть, глупая теория. Вот здесь он немножко широковато выходит из поворота. Может быть, как-то глупая теория, но... Как-то эти дисконнекты у Холшевского стали происходить через раз. И если эта тенденция сохранится, то... Сегодня, в принципе, Холошевский должен доехать. Но тут уже вопрос в том, на каком месте у него доехать получится. И пока все идет к победе. Потому что по пидстопам, вот, как-то, знаете, Холошевский намного лучше поймал момент, когда начался дождь. Дождь сейчас уже достаточно сильный. По крайней мере, если уж... Э, псев... Нет, не все дослик, если уж... Промежуточную резину сейчас еще можно Использовать То на псевдослепке здесь уже делать Нечего, друзья мои Вновь как-то Антон Плешков как Достаточно близко идет позади Воронова А третий Алексей Ермаков Четвертый Семкин Ну тут Соболев видимо на пидстопе Побывал, не иначе Здесь как-то я не вижу другой причины. Да, Вильям Тойота провела пидстоп, не иначе, потому что ну, не мог он так резко им проиграть. А Дмитрий Семкин в боксов пидстоп у Редбула. <смех> знаете, сейчас просто для разнообразия попробую защитить время <смех> знаете может быть мы, может быть вы тоже посчитали может быть у вас вы считали правильно пересекать белую линию не положено дима не положено <смех> Ну, у меня получилось приблизительно 13-14 секунд. В принципе, для... для заправки на немалую дистанцию, ну, в принципе, скажем так, не самый лучший пидстоп, но и э, не пидстоп с задержкой или проблемами. Возможно, достаточно много топлива залил, потому что все таки если пидстопов будет и далее происходить достаточно много... Так, это... Кирилл и Минин сходят, друзья, к сожалению... Видимо, поняв, что с девятой позиции уже не сдвинуться, Кирилл Менин принимает решение сойти. Богдан Хлашевский в боксах 500 утора Росса. Давайте посчитаем. 9 секунд у меня получилось. А, наверное, только смена резины. Может быть, сейчас не дозаправляли заправляли Тора Росса. А, в принципе, может быть, какую достаточно мудреную тактику применяет Холошевский. А, половина дистанции у нас приблизительно сейчас. А, вторым, и за счет этого питстопа достаточно... Нет, его не успевает Воронов обогнать. Более того, Плешков вернулся в круг. Плешков прошел своего напарника и вернулся в круг. Воронова. Ну, может быть, не в один. Может быть, там, допустим, шла речь о двух проигранных кругах. Теперь, может быть, Плешков проигрывает один. А, но, действительно, Воронов пропустил своего напарника. И, возможно, какие-то проблемы. Его Феррари... Посмотрите, Ермаков позади уже. Как близко. Тут явно какие-то проблемы у Воронова. Я, правда, не знаю, с чем именно они связаны. Явно теряет темп Феррари. Одного из двух претендентов на чемпионский титул. Кстати, Юрий Воронов объявил о том, что в следующем сезоне в Fog Back in History 2 он участвовать не собирается. Действительно, проблемы, проблемы выносит. В этом слишком широко заходит. И таким образом еще ближе Ермаков подбирается. Сейчас у нас будет, возможно, борьба за второе место между Феррари и Маклареном. Э, ну, может быть, не, может быть этим болидом больше предстало вести борьбу за победу, но все-таки лидирует Тора Росса. Мне, знаете, вот э, ну, для тех, кто Формуле-1 э, э, разб... <смех> следит за Формуле-1 не один год, э, вот вы знаете, возможно, что э, когда болид заезжает на питлен, такой своеобразный звуковой сигнал, звучит на въезде в пит-лейн и вот когда Ермаков и Воронов проезжали шакану НГК мне показалось, что такой сигнал прозвучал. Я, э, я был прав, потому что Богданков на пит-стопе, к сожалению посчитать время здесь не получится достаточно долгий пит-стоп кто-то точно успевает пройти знаете, Богданков чистится последним я не знаю, может быть, это опять какая-то ошибка. Получается, и Клочков, и Плешков его прошли. Вновь Семкин в боксах. Совсем недавно. Я еще, помните, я с Семкина начинал вот, считать секунды. Так, вернемся к борьбе Ермакова и Воронова. Да, Ермаков пытается совершать атаки, но пока у него ничего не получается. Возможно, у Ворного просто износа резины, но, с другой стороны, не так уж давно они с Ермаковым были в боксах, но тут, возможно, просто дождь стал еще сильнее, и под такую под настолько влажную трассу, может быть, настройка болида у Ворного не рассчитана. А может быть, он как раз испытывает сложности в связи с тем, что он принципиально не использует трекшн-контроль. Но, ну, с другой стороны, в принципе, в такой ситуации его имеет смысл и включить. Благо, что на ходу это делать очень даже можно. Ну что ж, вот на третьем секторе предыдущего круга Воронов немножко оторвался. Четвертым идет Илья Соболев, так как за счет питстопов он прошел Дмитрий Семкина. Ну да. Дмитрий Клочков. За ним, посмотрите, а знаете, это вообще-то Плешков -то активизировался, он уже и Клочкова догнал. Значит, это неспроста он так обошел Никита Богданкова и Клочков. Ну, не знаю, с одной стороны, он мог сам пропустить, дабы не нарываться на проблемы, с другой стороны, он... Его мы видели немного повело. Это вряд ли был его очередной лаг. А, а, к сожалению, Никита Богданков еще исходит. Печально всего. То есть очки уже будут разыграны не полностью. Всего 7 машин остается с другой стороны. И посмотрите Юрий Воронов! Юрий Воронов на траве! А Алексей Ермаков впереди. Проглядели. Мы проглядели тот момент. Возможно, Алексей Ермаков его просто оттер. А абсолютно непонятно, не что здесь случилось. А на бочне мы видели болит Клочкова. Да, это так и есть. Его там просто э, вынесло с трассы. Посмотрим, если сейчас Юрий Воронов не сможет предпринять контратаку на Макларен Ермакова, то мы с вами посмотрим повтор. Нет, точнее, и предпринимает. Посмотрите, срезов, правда, срезов, но сейчас, наверное, пропустит. Да, да, пропускает. Едва не прошел, но срезал НГК и все-таки решил пропустить. Но попытка контратаки была, поэтому мы пока ждем. Я хочу дождаться, потому что мы не должны за счет этого повтора проглядеть возможную, э, возможное возвращение позиции. Ну нет, здесь все-таки скорее не будет. Давайте быстро посмотрим повтор того, как э, Юрий Воронов оказался на третьем месте, проиграв позицию Алексею Ермакову. Здесь, по-моему, был контакт. Возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, был. Да, может быть, он был, потому что чуть шире, чуть шире. Посмотрите, уже уходит от траектории воронов. Он не вписывается в нее. И вот здесь Ермаков проходит лучше. И за счет этого... Вот здесь но воронов начинает возвращаться на траекторию у него начинает э, получаться на него возвращаться и здесь наверное его э, вот вот вот вот появляется ермаков и что он его пытается оттереть И действительно юрий воронов выходит в траву да вот так это и происходит А это попытка контратаки Юрия Воронова. Да, здесь он срезает. И пропускает назад. Правда, конечно, как мы видим тут, пытаясь удержаться максимально э, близко. Ну а для тех, кто смотрит запись не с самого начала или забыл, напоминаю, что с вами VFOG.net, портал, посвященный симрейсингу и автоспорту, и вы смотрите запись 17-го этапа онлайн-чемпионата VFOG Back in History на трассе Нюрнбург-Ринг Гран-при Европы 2007 -го года. И Юрий Воронов, который совсем недавно, мы только что смотрели повтора, лишился своего третьего места за счет обгона Ермакова, а теперь он едет в боксы и еще и плюс ко всему вдобавок... Я заметил какие-то лаги, очень похожие на то, что мы сегодня видели уже у Дмитрия Клочкова. А, Илья Соболев на четвертом был месте, и, похоже, он сейчас еще и обгонит. Он обгонит, видимо, Юрия Воронова. Да, так и происходит, но тут пока, не... может быть, ух ты, заносит. Заносит на влажной трассе Юрия Воронова Тут пока, может быть, не стоит говорить о полноценном обгоне Потому что все-таки тактика может отличаться Далее за Вороновым идет Дмитрий Семкин Но здесь угрозы никакой, отставание слишком велико Ну, далее, естественно, Антон Плешков Который недавно разобрался с Дмитрием Клочковым Там был Семкин и в боксах. В боксах, но ну это похоже именин, а лидирует по-прежнему Богдан Холошевский. Лидирует. И что касается пройденной дистанции, у нас остается чуть больше 1-3 гонки. А и это дает нам повод. считать, что скорее всего победа в данной гонке за Богданом. С другой стороны, мы уже видели случаи. Когда не удавалось доезжать до финиша из-за проблем с интернет-соединением, Алексей Ермаков сейчас на втором месте. И это место может быть не самое лучшее. Все-таки в Монако Ермаков побеждал. Но, с другой стороны, там были особые обстоятельства. А на втором месте Алексей Ермаков бывает нечасто. Что ж, если. Он приедет сейчас на втором месте, это будет отличный результат и продолжение достаточно, скажем так, хороших выступлений после Венгрии, выступлений команды Макларен. Да, Илья Соболев все еще третий в боксы не заезжает, однако Юрий Воронов достаточно близко, здесь все-таки может быть борьба с другой стороны. Илья Соболев все-таки, может быть, в скором времени поедет в боксы, или мы тут все-таки что-то не так, или я что-то не так подумал, но, с другой стороны, у Юрий Воронов сейчас испытывает проблемы с задней резиной. Даже после того, как одел свежий комплект, более того, Бати его только что пополнили. Поэтому, пока едва ли-едва ли он сможет оказывать какое-то давление на пилота команды «Вильямс», единственного пилота этой команды, а именно Илью Соболева. Поэтому здесь, наверное, пока не приходится заговорить о борьбе. И что мы здесь видим, это Дмитрий Семкин, он едет в одиночестве. И, честно говоря, пятое место, это должно быть не то, совсем не то, на что рассчитывал Дмитрий. После, напоминаю, по позиции. Однако, все-таки, еще все может измениться. Кстати, его догоняет Антон Плешков, как мне кажется. Да, расстояние между ними невелико, всего лишь стартовая прямая, однако. Здесь вот действительно стоит задать вопрос, а догоняет ли Плешков Семкина, или же это так вот случайно получилось? Может быть, там Семкин был на подстопе, и за счет этого Плешков временно приблизился, но. Тем не менее, были в, в этой гонке моменты, когда совсем не такие близкие расстояния разделяли этих двух пилотов. Соответственно, может быть, все-таки. Плешкову удается прорыв наверх. Все-таки двоих пилотов он сегодня уже обогнал. Судя по звукам, кто-то в боксах. Это, это Ермаков. Соболев его проходит. Соболев на втором месте. Илья Соболев вернул себе стартовую позицию. Вторую. Правда, впереди совсем не тот пилот однако ермаков очень очень близко сейчас от э, отелей соболева но похоже что соболев уходит. Да и Юрий Воронов, в принципе, тоже недалеко, но Соболев уж от него-то точно отрывается. И Соболев, мне кажется, от Ермакова тоже уходит. Ну что ж, Ермаков, ну, в третий. К сожалению, может быть для него. И, по-моему, Плешков стал еще ближе. Ну что ж, похоже, борьбы у нас нет сейчас только за последнее и за первое места. Потому что последним сейчас идет Клачков, ибо Гданков э, и Именин сошли с дистанции, а первым идет Холошевский, их позициям ничто не угрожает. Случай, э, случай с Клачковым это едва ли комплимент. Э, ну что ж, а сказать, догоняет ли вот сейчас Ермаков, ну нет. Едва ли, все-таки Соболев медленно, наверное, отрывается Другое дело, что там с Воронова Воронов, в принципе держит ситуацию И сейчас он проигрывает Соболеву, Соболеву простите Но э -э Ермакова, быть может, и догонять Да, вот там уже виден Макларен В принципе, такого не было С другой стороны, не будем забывать, что после того обгона Ермакова Они оба совершили по пидстопу И пидстоп Ермакова был несколько позже Нет, дергает машину Воронова. Это слышно по звуку двигателя и не все в порядке в медленных поворотах у пилота команды Феррари. Тут Семкина заносит. у как уже близко. Близко, посмотрите. Мы даже с камеры Плешкова видим сейчас Red Bull Дмитрия Семкина. Похоже, сейчас э, возможно Дмитрий потеряет еще одну позицию. Более того, мне показалось, поехал в боксы. Нет, в боксы едет Плешков. Да, здесь обгона не будет. Да, Семкин не поехал, а вот Клешков в боксах. Не обгонит ли его Клочков? Нет, Клочков далеко. А -а -а. Ну что ж, это Тора Росса, лидера Холошевского, но здесь... Здесь пусто, здесь даже круговых не наблюдается. Соболи второй и Ермаков приблизился. А вот Воронов наоборот, Воронов все-таки сейчас проигрывает. Ермаков, вот Ермаков не сдается и пытается догонять пилота Вильямса. И что? Нет, все-таки недостаточно, недостаточно темпа сейчас у Лидером команды Макларен Но все-таки не отстает Это главное, потому что, в принципе, Илья Соболев Быстрее Соболеву, Соболев, которому, в принципе, тоже Удался некий прорыв Как и Холошевскому, но с другой стороны Не с седьмого места И не с предпоследнего -пред места В Перитоне На седьмом месте сейчас у нас получается Клочков, но сейчас это последнее место Потому что двое сошли Будем надеяться, что больше никто не сойдет Я примерно об этом говорил Перед тем, как у нас произошел тот обгон, э -э о том, что всего 7 пилотов осталось, значит, одну очку уже потеряно, не будет разыграно. И больше будем надеяться, ничего подобного не случится, и все до финиша доедут. Так, что там насчет дистанции? М -м да, вот здесь уже, наверное, отметка 2 трети пройдена. А -а вот э насчет, опять же, цифр, как мы с вами это часто Заговариваем заранее. Лидер финиширует э, приблизительно 6070. Или 6080 секунд э, записи. А, так что вот делайте выводы, сколько осталось. Ермаков вновь достаточно близко. Ну, сейчас тут конкретной борьбы нет. Здесь скорее прессинг. Потому что э, все-таки когда ты.. И пилот, который едет позади тебя, не совершает конкретных атак, но висит на, скажем так, определенном расстоянии от тебя, и ты не, не можешь увеличить отрыв. Это все-таки тоже с психической точки зрения, ну, мягко говоря, действует на пилота. Скорее всего, больше в отрицательную сторону, но, впрочем, пилоты бывают разные. И вот сейчас э, Илья Субоев не может бросить со своего хвоста Макларен э, Алексей Ермакова, не даже несмотря на то, что в принципе атак со стороны Ермакова нет. А где Воронов? Нет, Воронов все-таки теперь отстает. Возможно, продолжаются проблемы с резиной. И.. Да, Семкин пятый, но у него продолжаются проблемы, его выносят в поворотах. А Плешков, но впереди него Мне показалось, я видел Соболева Спрашивается, что он там делал Да нет И по стартовой прямой Вот была камера, которая следит за Кириллом Мениным Которая в боксах И мы переключились на лидера <coughs> И камера, в общем-то, не переместила нас Другой конец трассы Осталась там же, потому что лидер там и проезжал а, Да, посмотрите, какой отрыв Сейчас на Mercedes, в Мерседес-арене Mercedes Находится Хлашевский а Соболев, похоже, проходит э, ITT. Да, он подходит к шикане НГК. И... Нет, отрыв увеличился. Все-таки на этом круге Ермаков отстал достаточно серьезно. Отрыв там был приблизительно секунда. Может даже меньше. Круг назад, а сейчас... О, сейчас это добрых 2,5 секунда, а то и 3. Конечно, может быть, может быть, конечно, я не так хорошо считаю, как хронометражное оборудование Формулы-1, но здесь, по-моему, 3-4 секунды, не меньше. И примерно такой же, ну, чуть больше отрыв Ермакова-Отворного. И посмотрите, Плешков, Плешков по приборам, по компьютеру числится впереди на пятом месте Дмитрия Семкина, но... Это, может быть, как мы сегодня уже поняли, и ошибка. Давайте посмотрим. В принципе, Дмитрий Семкин мог заехать в боксы. вообще как-то медленно едет. Нет, ну, относительно своей скорости в дождь едет он все-таки нормально. Но вот был ли он в боксах? Нет, это ошибка, потому что Плешков вновь чистится позади него. Да. Опять это был небольшой глюк. И вновь мы так вот ловим камеру. Да, пока... Еще чуть-чуть подсократился отрыв. Да. Ермаков вновь прибавил. Да, вновь сократил рас... отставание. Но, к сожалению, конкретных обгонов мы пока не видим. И.. Это наводит нас на мысль, что, скорее всего, Соболев так и сможет держать Ермакова. где конечно, у Ильи не возникнут какие-то проблемы. А здесь вообще. Ой-ой-ой. Ну, здесь это да, была срезка, но здесь она скорее была связана с, с тем, что Алексей не справился с торможением. И здесь, наоборот, он больше проиграл, чем выиграл. М нет, только в Кока-Коле сейчас Юрий Воронов, и он едет все-таки. Но он держит темп и отстает от этой пары очень медленно, но тем не менее отстает. Да, Семкин по-прежнему впереди. И ничего там не случилось. А Дмитрий Клочков спокойно доезжает на седьмом месте. И, может быть, это сейчас самая верная политика. С другой стороны, выбора-то у него по большому счету и нет. Ибо ближайший соперник это... Это Антон Плешков слишком далеко. Хотя, подождите, давайте посмотрим. Вот и все к финишную черту. А, да, слишком далеко, потому что... Вот только... Здесь у нас, соответственно, Антон Плешков. Да, и вот с этой камеры, которая установлена на машине Кирилла Миниона, мы видим, что дождь сейчас очень сильный, но тем не менее пилотам это, в принципе, не мешает ехать, а местами еще и вести борьбу. Да, по-прежнему Соболев, второй Ермаков, третий отрыв практически тот же. Практически тот же, то есть пилоты держат ритм, где Воронов держится, но недостаточно близко. И вновь нам пока что не остается больше ничего, как смотреть за борьбой. Так, подождите, опять приборы что-то у нас ругаются, потому что... Да, у нас Ермаков куда-то пропал с приборов. Хотя вот мы на картинке его видим. Опять вот Холошевский лидер. Соболев, второй, третий, получается, Юрий Воронов, четвертый, Семкин. Ну и так далее. Вот только Алексей Ермаков выбыл. И вот он вновь с нами. На приборах. В хронометраже. Да, проблемы сегодня с ним. Последний раз, в принципе, такой. дал. Сейчас посмотрите. Про проблемы, проблемы, проблемы у Алексея Ермакова. Что-то не так с его Маклароном. Или просто сбавил скорость. А, вот уже Юрий Воронов на хвосте. И совсем, посмотрите, совсем остановился. Совсем остановился. Какие-то проблемы у Алексея Ермакова. Да, все. Юрий Воронов теперь уже точно третий. Правда, опять у нас оборудование. Третий все еще... А четвертый... Да, третий все еще Ермаков, а четвертый... Воронов, но это по приборам, а на самом деле полная ерунда, потому что вы только что видели, да, и продолжаются проблемы, что-то не так, я не пойму. В принципе, на двигатель это не похоже, потому что.. Да, вот только у нас почему-то воронов-то все еще числится. А Ермаков по приборам третий. Но какие-то проблемы у него были. Вот здесь он вроде бы ведет машину как надо, но там совсем какие-то были проблемы и непонятного абсолютно свойства, потому что на тормоза нет. Тормоза это когда -то болит. Из того не всего вылетает на торможении. Ну вот, все, нормальное торможение. На двигатель тоже не похоже. Двигатель мог замокнуть один раз и что? И не едет в боксы. Достаточно странно, честно говоря, такое наблюдать. Вот только теперь правильно числится Алексей Ермаков, он теперь четвертый. И как летит Халашевский, совсем, видимо, не боится влажной трассы. И у нас три четверти гонки. Осталось до финиша совсем немного. Ну, очередной широкий выход из Мерседеса арены в исполнении Ильи Соболева. Юрий Ворнов сейчас догоняет Соболева не в состоянии, поэтому борьбы у нас совсем не осталось. Однако, в принципе, в гонке ее было сегодня предостаточно, потому что все-таки это не Венгрия, сами понимаете, и продолжаются проблемы Ермакова. Позади него кто? Позади него, в принципе, идет Дмитрий Семкин, он слишком далеко, поэтому я не знаю. Но, с другой стороны, еще целая четверть гонки. Непонятно мне, если честно, что происходит с Алексеем Ермаковым, но уже... Сначала было потеряно второе место за счет пидстопа Но, впрочем, там, может быть, это было неизбежно А потом и пропустил Юрия Воронова, По каким-то совершенно непонятным причинам Ну, возможно, здесь стоит почитать форум Почитать какие-то новости после гонки И уже потом делать выводы Потому что просто непонятная потеря скорости. Может быть, проблемы с резиной. Но, с другой стороны, мы видели момент, когда на выходе из Мерседес-арены Макларен просто не мог разогнаться. Сам болит, просто ехал медленно. Хотя, скорее всего, наверняка в этот момент Алексей втопил педаль. А вот здесь что-то непонятное. Ну ладно, мы к этому вернемся. Да, Семкин. Пятый Плешков 6, а Клочков 7. Здесь ничегошеньки абсолютно не изменилось. Вот сейчас, сейчас едва не начался дисконнект у Дмитрия Клочкова. Но, впрочем, мы сегодня такие вещи в его исполнении уже видели. Точнее, ну, чисто в его исполнении это, наверное, не совсем правильно. И Илья Соболев. С этой камеры болит Юрия Воронова, я не видел. Ну, впрочем, что естественно. Ермаков тоже, в принципе, двигается в порядке сейчас. И очередной пит-стоп в исполнении Дмитрия Семкина. Вот сможет ли его сейчас опередить? Да, посмотрите, опережает прямо э, прям, обгон. Но тут уж внутренняя траектория не помогла Семкину обойти Плешкова, даже если это был бы. Э, даже если бы на Петле не надо было сбавлять скорость. Еще кто-то проехал и не был ли это. Нет, это не был. Это был скорее всего Соболев. Но это обгоны на круг. Нет, здесь еще кого-то на круг пропускает. Да, это Ермаков. Да, то есть а клочков близко. Посмотрите. Ух, еще бы секунд 10 стоп бы длился. Да, тут, тут, тут уж сейчас семки надо прибавить, чтобы вообще не скатиться на последнее место. Более того, если проблемы сейчас могут продолжаться, он может быть попробовать вернуться в круг с Ермаковым. Проблемы, я имею в виду, если они будут продолжаться у самого Ермакова. Ну что ж, если у Антона Плешкова больше не будет пид то, скорее всего, он удержится впереди. Впереди Семкина. Таким образом, посмотрите, и есть контакт, есть контакт. А -а -а ну, это уж совсем никуда не годится. А -а проблемы продолжаются у Ермакова. В повороте он по проехал слишком медленно, Семкин не ожидал, сломал переднее крыло. Болит просто развернула поперек трассы, и Ермаков, в принципе, ответил тем, тем же, сломал. Крыло уже обредбол. Ну что ж, таким образом, ровно через круг после своего пидстопа съемки, придется совершить очередную внеплановой. Таким образом, это не только дает, скажем так, окончательную возможность утвердиться на пятой позиции для одного Пешкова, но и более того, скорее всего Дмитрий Клочков сейчас выйдет на шестую, таким образом обладатель полупозиции посмотрите промахивается или сдаст назад. Да, еще в принципе это не совсем было поздно сделать, сдает назад, но там и Ермаков, очередного инцидента едва не могло случиться и э, и Клочков, Клочков, да, он похоже будет обгонять, да, он шестой. Интересно посмотреть, не будет ли там сейчас инцидентов на пидстопе между... Нет, в принципе, они в таком порядке и будут э, отбывать свои внеплановые остановки. Семкин э, белую линию пересекает не, не положено. Вообще-то это, это делать. Ну что ж, теперь все встает на свои места. Теперь, в принципе, ну я не знаю, если кому-то важно. Теперь заводская Renault едет впереди частной команды с двигателем Renault. С другой стороны, 2009 год э, нам наглядно показал в реальной Формуле 1, что обратное, это, в принципе, вполне возможно при определенном раскладе обстоятельств. Так, а кого то там догоняет Сумкин? А, ну это по-прежнему Ермаков. Сейчас может тот инцидент у них повторится вот боюсь, как бы такого не случилось. Плешков ермакова уже навряд ли догонит. Как впрочем, и Воронов Соболева, потому что Воронов сейчас активно отстает. Ну, если вы мне позволите такое выражение, потому что отстает он действительно очень э, су... возвращается на последнее место. Ну, в принципе, вот раз уж он выезжает из боксов, давайте посмотрим, ну, с его камеры круг по трассе. Первый поворот это связка из четырех поворотов Мерседес Арена, второй двойной поворот этой связки. Ну, в общем-то, это один поворот, но он как бы имеет два апекса. Третий поворот Мерседес Арены. И, наконец, четвертый правый, который выводит из этого комплекса хотя раньше это был всего лишь эска до 2002 года и вот к сожалению лак нам немножко помешал двойной связка двух поворотов Ford сначала налево потом направо правый поворот более медленный далее разгон примерно до 270 и вот это самое как мы ее сегодня называли петля поворот данлап далее Разгон опять же где-то до 260-70 наверх, подъем наверх продолжается и связка Audi S, затем подъем уже не такой крутой и после примерно такого же разгона достаточно медленный поворот RTL, далее мудренный достаточно крученный поворот направо Bitburger. И потоп достаточно длинный, но это можно сказать прямая, но на самом деле вот здесь есть дуга ITT, тоже фактически считается поворотом, хотя скорость здесь практически не теряется, можно считать прямой. И, наконец, почти, наконец, Шикана НГК, самое медленное место трассы, кроме первого поворота, и последний поворот, правда, вновь лак, поворот Кока-Кола. Вот, и вновь возвращение на стартовую прямую. Да, пока порядок сохраняется. Всех пилотов. А именно Холошевский лидирует: Соболев 2, Воронов, 3. Далее Макларен Ермакова. Вторая Феррари Плешкова. Дмитрий Семкин вновь пытается догнать Ермакова И Дмитрий Клочков на Рено В боксах, а это Кирилл Именин Один из двух сошедших. напоминаю за всю гонку Сошли Кирилл Именин Рэдбул практически в сам... ну не в самом начале Но в первой фазе гонки И уже ближе к середине Сошел напарник Алексея Ермакова по Макларону Никита Богданков Ну который в принципе тоже Был участником Многих эпизодов борьбы на трассе и вообще сегодня почти все пилоты борются, ну, вот, разве что Кирилл Именин в, борь... в борьбе не участвовал, ну, и, может быть, Антон Плешков, ну, скажем так, участвовал в самых безобидных эпизодах, а в остальном пилоты постоянно сражаются. Гонка, может быть, не самая лучшая за весь чемпионат, но достаточно интересная, и уж тем более не... В Венгрии этой гонки в подметке не годится. И у нас остается все еще все достаточно меньше и меньше времени до конца. Что, в принципе, уже, наверное, хорошо, потому что пора бы уже эту гонку закончить. В принципе, гонка, как я уже говорил, достаточно интересная. Также она была, ну, связана, это дополнительный интерес с дождем, который пошел не сразу. Более того, в дождь двое пилотов сразу поехали намного быстрее, чем у них это получалось в сухую погоду. Я говорю, конечно, об Антоне Плешкове, который сейчас на ваших экранах. И, естественно, Холошевский, который, ну, наверное, сейчас едва ли бы лидировал, если бы была совершенно другая погода. В принципе, внесло определенные коррективы, потому что я вам уже рассказывал о проблемах с этой сборкой э на этот этап. И э резина, то есть э Если бы. С одной стороны, если бы сейчас было бы сухо, то с другой стороны, управление машины было бы упрощено значительно, потому что не было бы аквапланирования и прочих сложностей, связанных с дождем. С другой стороны. Э резина сухая в данной сборке достаточно недолговечна, и у пилотов постоянно были бы проблемы э, с тем э, с, ну, изнашиванием покрышек и возможно пидстопов не только не было бы меньше чем сейчас а может быть было бы и больше потому что пилоты почти что ну, каждые 10 кругов были вынуждены были бы менять покрышки с другой стороны, может быть, это внесло бы другую интригу, потому что, может быть, кто-то из пилотов все-таки нашел способ, э, как с этим бороться, как сохранять резину подольше, но э, не, не пригодился этот опыт, если он у кого-то имеется, потому что совершенно другая погода была практически с самого начала гонки. В принципе, с самого начала дождь не шел, но все шло к тому, что он пойдет, и в итоге он таки пошел. Э, Пошел и внес, скажем так, ну, интригу это уже, я уже говорил, <свят> то употреблял это слово. Но самое главное, что э -э, перемешал все вверх дном, это уж точно. Все меньше и меньше, напоминаю, остается до финиша. Все идет к победе Богдана Холошевского. Кстати, вот знаете, довольно интересный факт. Ему предстоит об обходить на круг Дмитрия Семкина и Алексея Ермакова. Вот, может быть, э, может быть, сейчас еще Ермаков, я был не прав, может быть, сейчас он еще круг не проигрывает, но, скорее всего, обогнать он успеет до э, пересечения э, финишной черты. Э, и вот, э, если Халашевскому удастся сейчас добраться до финиша победителем и выиграть эту гонку, то э, получится, скажем так, э, получится у нас то, что... Фактически, Холошевский выиграет все три гонки чемпионата, которые носят титул Гран-при Европы. Потому что, напоминаю, Донингтон, 1993 год, это вообще первая победа Холошевского не только в, в чемпионате, но и в принципе в своей онлайн-карьере. Далее у нас был кошмарный Херес, потому что сколько пилотов там не проехало одного поворота, это многие, должно быть, помнят. Там тоже Хлашевский сумел этим воспользоваться. И, наконец, Гран-при Европы года 1900... Ой, простите, 2007. 1997 это как раз херес. А, так что, мистер Гран-при Европы, можно так выразиться. Но, с другой стороны, это все пока догадки, потому что еще надо доехать. Впрочем, все к этому идет. А, отставание сейчас достаточно сильно... Ув... Ну, оно, в принципе, должно увеличиваться сейчас увеличивается скорее всего между соболевым и холошевским а, холошевский проходит второй поворот Светский форт а соболев в НГК ну нет в принципе отрыв такой же а, Воронов тоже сильно уж совсем не отстает от соболева но и догонять его по-прежнему не в состоянии скорее всего если сейчас никто не будет сейчас не будет если сейчас не будет инцидентов на трассе пид топов сейчас в принципе быть уже не должно Финальная фаза гонки. Машины сейчас наверняка, ну, может быть, я не знаю, может быть, какие-то пилоты допуска... допускали какие-то откровенные просчеты в топливе. Может быть, заливали на пистопах слишком много. Ну, в принципе, теоретически такое возможно. Но если этого не происходило, то сейчас еще и баки у всех почти что пустые. И вот очередной лак в исполнении Дмитрия Клочкова, Но, в принципе, они ему сегодня в гонке не мешали, в отличие от того, как это бывает обычно. И да, Семкин сейчас будет вынужден на круг пропускать будет вынужден пропускать на круг. И более того, у него ну, никак не получается вернуться в круг с э, Ермаковым. Э, с достаточно забавной ситуацией. Вот, э, когда у нас последний раз в реальной Формуле-1 такой был? По-моему... Не, ну я не знаю. было, конечно, Гран-при Италии 2008 года, но э, такое же дождевое, к слову, наверное, только там. Тора Росса могла обойти на круг. Red bull <laughs> Ну или может быть еще Гран-при Японии 2009 года, когда там Марк Вейбер фактически отъездил тестовую гонку, но по-моему там он не успел проиграть круга пилотом Торо Росса. Ну хотя потому, что Хайми Альгерсуари там вообще попал в достаточно серьезную аварию а вот Буеми, по-моему, выбирал, не обгонял, но это, в принципе, не суть важно. И Семкин действительно пропустил Скудерию Торуроса, точнее Скудерит все-таки конюшня, просто Торуроса болит, Торуроса Холошевского. и посмотрите, как тут сразу резко уходит вперед, то есть разница в темпе здесь совершенно очевидна. За счет этого пропуска Семкин еще больше проиграл, нет, ну в таком маленьком соревновании проиграл в попытке вернуться в один круг с Ермакова. Ермаков, ну вот я не знаю, видели ли вы, я вот там видел на горизонте точку, за которой идут брызги. Это Холашевский. Вот, в принципе, может быть Халашевский еще успеет и Ермакова обойти на круг. Ну, в принципе, время у него еще есть, примерно, Дайте посчитать. Я не знаю, минут пять где-то два от двух до четырех кругов еще ехать. Сейчас должно произойти просто чудо в самом плохом смысле слова, чтобы победил сейчас кто-то другой. Только чудо в плохом смысле слова сейчас может спасти других претендентов на победу. Соболева, например. Соболева, который по-прежнему идет на втором месте и уже, скорее всего, тоже никому это второе место не отдаст. А, воронов, воронов. Ну, воронов теперь, наверное, тоже уже понимает, что второе место ему не добыть. А, и давайте посчитаем, если там была разница где-то... Ой, ну что же я никак все не запомню, эти отрывы в чемпионате. А, отрыв в чемпионате там был, если мне память не изменяет, 4, 4 очка. Или 2. Ну, как бы там ни было, ладно. Вы посмотрите таблицы личного зачета, командных зачетов, в принципе. Все узнаете. Если сейчас гонка финиширует, как она идет сейчас, то Халашевский отыграет 6 очков у Воронова. Это, надо сказать, достаточно много. С другой стороны, Феррари отыграет намного меньше у Макларна. Так, Воронов 3 это, получается... А, нет, простите, я аж перепутал. Халашевский тогда отыграет 4 очка, а не 6 у Воронова. В принципе, тоже немало. 6 очков у Воронова, тогда получается 3 Да, по идее 3 очка У Плешкова Вместе это 9, но 4 очка получает Ермаков и получается Всего 5 очков и это, друзья мои Слишком мало и по-прежнему Не идут дела У Феррари в борьбе э, С Маклареном, либо отыгрывает э, Очки Слишком медленно либо не отыгрывает эти очки совсем До финиша остается совсем мало И, наверное, все-таки обгонит, обгонит, наверное, все-таки Ермакова на круг Да, пропускает Ну, в принципе, у него и выбора-то сейчас нет Тем более, мы же видели вот проблемы, которые сейчас почему-то, мне кажется, продолжаются Нет, ездит все-таки Проблемы, вы знаете, я вот, наверное, сейчас-то мы это прям по ходу выяснить не можем, но э, позже, после гонки, наверное, все-таки, э, так сказать, у Алексея стоит поинтересоваться, что там были за проблемы, и уж тем более стоит выяснить, как я уже и говорил, что были за проблемы на э, старте, по которым Алексей стартовал не с той позиции, с которой должен был быть. Посмотрите, э, выходит из Audi S Дмитрий Сёмкин, а в нее только сейчас входит Дмитрий Клочков. Таким образом, между ними не такое уж большое расстояние. Если вдруг сейчас на последних кругах какие-то проблемы будут у Семкина, то Дмитрий Клочков незамедлительно его догонит. А, так что, здесь еще, наверное, для пилота Рено не все потеряно. Да, вот там впереди пелена была, и очередной лак, но нет, продолжать движение. А, впрочем, я не знаю, Дмитрию но сейчас должно просто очень сильно не повести, чтобы он при этом еще и пропустил. Uh, вы знаете, друзья, мне кажется, остался всего один круг. Всего, наверное, на, на последний круг сейчас, скорее всего, уходит uh, пилот скутерей Торророса Богдан Халашевский. Uh, и uh, сейчас uh, давайте посмотрим еще раз. Халашевский лидирует. Илья Соболев второй. Uh, за ним ну, вообще-то мне, мне кажется, нет. Он не подсократился, он все такой же. В достаточно приличном отрыве на Феррари Юрий Воронов, далее Алексей Ермаков, Антон Плешков, Дмитрий Семкин и Дмитрий Клочков на Рено. Какая-то из Феррари пересекает старт-финишную черту, но это был Плешков. Впрочем, для него это возможно еще пока что только предпоследний или последний круг? Нет, последний. Если сейчас финиширует Холошевский. давайте еще раз посмотрим... Yeah, uh, uh, да, друзья, я вот сейчас уже абсолютно и на все сто процентов уверен, что это последний круг Холошевского, который уже пройден на половину поворот Audi с uh, Скоростная связка. Да, там позади Ермаков и поворот RTL. Совсем немного отделяют Холошевского от финиша. И поворот Битбургер. Или Биткурве, другое его название так, другой вариант uh, ITT. Теперь Шикана НГК. Небольшая, коротенькая прямая к последнему повороту. Поворот Coca-Cola и все. Финиш. Да. Очередная победа Богдана Клашевского. И какая же она теперь по счету? Получается, что шестая больше, чем у кого-либо. Даже у Вороновых сейчас, по-моему, всего лишь на всего четыре. Там же Red Bull, посмотрите, Семкина. И проезжает Рено Клочкова. -а -а -а -а -а -а -а. Да, пытался крутить Жука, но уперся в транспарант Мишлен. Интересно, что он здесь делает? Бриджстоун снова монополист? И какой сильный удар. Даже заглох мотор. Но после финиша это уже не важно. А кто это у нас такой? По-моему, это была Феррари, Но Воронов, посмотрите, еще даже не финишировал. Вот сейчас только. Значит, был Плешков. Финиширует Соболев. И тут отрыв за 50 секунд. А в повороте. Значит, здесь вообще будет за минуту. Ну да, в принципе, так и есть. Вот финиширует Юрий Воронов. Ермаков финишировал в круге позади. Лишков, соответственно, тоже Семкин и э, Клочков вообще в двух кругах. Ну Кирилл и чего, если он зашел. Пока на трассе Клочков, Соболев и Юрий Воронов, но они доезжают э, свои почетные круги, хотя, может быть, для кого-то, например, для Юрия Воронова, они не очень-то и радостные, потому что едва ли. Едва ли Юрий Ворнов рассчитывал так проиграть. Э, Все-таки учитывая стартовую позицию его и э, Холошевского. И вот если уж Соболеву, то он мог проиграть. Все-таки они и стартовали в таком порядке. То вот э, с Холошевским тут вышло не то, на что, наверное, Ворнов рассчитывал. Пропустил. Э, пропустил его и он, и пропустил его Соболев. Но с другой все это стороны все это было... В принципе, в честной борьбе, так что тут уж я не знаю. Наверное, не на что жаловаться, остается только, наверное, готовиться, Готовится Юрий Воронову к следующему этапу. Следующий этап пройдет, конечно же, это, может быть, я не знаю, может быть, кто не следит за, не следил за чемпионатом, когда он проходил, но, может быть, кто уже понял этот принцип лучших гонок, которые убираются для этапа, может быть, уже понимает, что в 2008 году будет Интерлагос. Конечно же, Гран-при Бразилии, знаменитый 2008 года, где э, титул чемпиона мира определился в последнем повороте. Правда, это будет только лишь предпослед... И как ударяется, ну, заодно там еще и Макларен ударил существенно, но, может быть, в принципе, в завершающей фазе гонки смирился с вторым, простите, третьим местом, второй-то Соболев. Ну, в принципе, остается недолго, минут 20, мне так кажется, приблизительно. И вновь мы смотрим глазами лидера гонки, Богдана Холожевского, который стартовал, напомню, непосредственно пятым по результатам квалификации, ух ты, я сейчас чуть не испугался, сейчас опять. Опять мог возникнуть дисконнект. Но это уж было бы совсем два раза подряд и три раза в четырех гонках. Это было бы вообще невероятно. А -а -а. Из пятого места Холошевский стартовал с -со шестого по результатам квалификации. Но там вот еще с Ермаковым тоже было... Э такая заминка а вот мне показался показался прозвучал сигнал что кто-то заехал в боксы звуковой сигнал да нет все на трассе да в боксах только кирилл именин но он давно сошел а так вот стартовал пятом но в принципе мы видели сегодня как холошевский прорывался а сначала правда вообще откатился на седьмое место далекая достаточно от лидеров но потом за счет дождя во многом а, потому что видимо и посмотрите нет в очередной раз сейчас а, был едва-едва на волоске и знаете хорошо стоит вернуться потому что такими темпами он в очередной раз а, окажется не удел а Юрий Воронов в очередной раз заезжает на питстоп посмотрим где Ермаков нет, Ермаков слишком далеко, у него продолжаются, видимо, проблемы. Мы не видим Семкина. Тот, возможно, вернулся в круг. И посмотрите, у Семкина проблемы. Нет. Фит стоп у Феррари кончился. И Юрий Воронов езжает на трассу. Так, Антона Плешкова, судя по всему, на круг скоро будет обгонять Илья Соболев. Ну, скоро это относительное понятие. В принципе, здесь может быть пройдет полкруга, а может быть и целых 2-3 круга. Поэтому, в принципе, тут загадывать пока рановато. Ермаков, опять на время была ошибка, опять Ермаков числился впереди Воронова, Воронов вообще пропал, но сейчас эта ошибка уже устранена, а вот что интересно, так это то, что похоже, Ермаков отрывается от Семкина и не дает ему пройти, войти в круг обратно, то есть, может быть, те проблемы, которые у него были, все-таки прошли, так, а какое же там отставание получается у Ирии Соболева? Отставание внушительное. Если вот здесь, только вот в этой своеобразной петле Хлашевский, то только вот в Мерседес-Арене Соболев. Да, вот Хлашевский в Ауди-С, только выход из Мерседес-Арены в исполнении Соболева. А в, в Кока-Коле, соответственно, Юрий Воронов. А, Ермаков уже более чем круг, по идее, должен проигрывать. А, мы видели с его камеры, Не знаю, вы разглядели. Я вот разглядел то, что Семкин срезал. И Пидсто Поклочкова. Пидстоп Уклочкова. Это сейчас. Это едва не дало возможность выиграть обратно позицию Семкину, но, в принципе, они сейчас должны будут идти близко. Более того, Ермаков сейчас может замедлить Клочкова за счет того, что будет обходить его на круг. Но мы к этому вернемся. Напоминаю, что расклад сейчас пилотов на трассе такой. Позиция это Холошевский лидирует, Соболев второй. Примерно, ну не знаю, где-то минуте позади куда больше проигрывает. Воронов четвертый, едет Ермаков, и он проигрывает уже больше круг, как и Плешков, Клочков и Семкин. И Семкин сейчас идет на трассе непосредственно последним хотя он обладатель полупозиции. Но сейчас он может... Да, вот Ермаков прошел Клочков. И посмотрите, вот сейчас у нас здесь появляется, образуется борьба за позицию. Правда, непонятно, что будет ли тут, тут какие-то атаки, попытки обгонов. Но, в принципе, должно должны быть... Так, э, заводская Рено против команды Red Bull Racing, Частные команда, использующие моторы Рено, и обоих выносит на траву слишком широко в гравину. но Семкина выносит еще шире, здесь уже не получается, хотя, в принципе, подходил он к этому повороту намного быстрее, чем Дмитрий Клочков. Итак, битва двух тезок, битва двух болидов с одинаковым мотором, Ну, у Клочков как-то уж совсем сам пропустил. Да, это это это не было, это не было битвы. А, так он еще и в боксы мне показался. Да, он ездит в боксы в очередной раз. Посмотрите. А ведь э, прошел-то всего круг, значит какие-то проблемы. И может быть ехал поэтому медленно, может быть не тот состав резины. И как он сейчас быстро заехал, как бы ему сейчас еще стоп то не влепили за вот такое, как-то он слишком быстро, наверняка превысил скорость на петлеем. Так что кулачков сейчас... Следующий этап, как я уже говорил, пройдет на трассе Интерлагас. Гран-при Бразилии 2008 года. Там, возможно, уже будет известен нам после гонки титул... Кто возьмет титул чемпиона. А может быть, все отложится до последнего этапа в Абу-Даби. Посмотрим. И очередная борьба, предпоследний этап. Ну что ж, в принципе, сейчас вы видите, появляются таблицы, зачеты, личный зачет. Потом будет Кубок конструкторов, все как обычно. Ну, сначала, естественно, результаты самой этой гонки. Ну и, в принципе, на этом все. Увидимся на 18-м предпоследнем этапе. Интерлага с 2008. И мне остается только попрощаться с вами. До свидания.